приветствую всех и сегодня мы будем прописывать логику для нашего персонажа в которой он будет приседать и так для того чтобы прописать соответственно приседание, вам понадобится анимации крауч я их взял из advanced locomotion стандартной заготовки поэтому вы можете их взять тоже оттуда я взял lf анимации то есть он первый шаг делать с левой ноги и как мы можем увидеть я настроил blend space и назвал его base crouch locomotion здесь ничего такого особенного нет здесь просто idle pose на скорости 0 и максимальная скорость приседания у нас 100 и соответственно Движение влево, движение назад, движение вперед, движение вправо, и движение назад также. Так. Теперь давайте мы перейдем в Blueprint персонажа и пропишем логику, соответственно, приседания. Так, с чего бы мы начнем начнем мы с Character moment компонента и здесь нужно проверить чтобы стояла галочка can crouch и устанавливаем эту галочку так теперь давайте возьмем какую-то кнопку пока что я буду писать это в вкладке debug Ну давайте left left control и давайте наверное создадим функцию хотя я бы наверное создал все-таки даже не функцию вот здесь мы оставим left control я бы создал компонент для наших активности персонажа так Character blueprint давайте здесь создадим blueprint actor component action movement я его назову и здесь мы сделаем функцию begin play так begin и здесь мы подадим несколько референсов давайте character тип наш character выбираем нашего персонажа и делаем promote variable character reference и также нам нужно будет записать несколько переменных я думаю это get character момент так промах variable character давайте просто момент момент Reference, и также я думаю в дальнейшем нам понадобится Взять get mesh get anim instance. В будущем это нам понадобится для проигрывания монтажей. promote variable anim instance. И это я все спихнул компоненты так и теперь чтобы нам подключить все эти переменные нам понадобится всего лишь пару действий это добавить наш компонент action moment и на begin play так ну это нам не нужно так на begin play мы Возьмем action-component и возьмем функцию begin-play. Мы достаем нашу функцию и делаем ссылку на себя self. То есть, какой персонаж. Это наш персонаж основной. Таким образом, этот компонент можно будет э, вставить абсолютно в любого персонажа. И в любой проект. Так, давайте перейдем в анимационный blueprint и там где мы прописываем reference это функция character reference вот здесь куча всего и давайте мы возьмем character переменную и найдем здесь get movement get character movement И есть такая переменная can крочек из скрочек так и записываем ее промо тавари был Так, теперь наш анимационный блупринт будет знать, когда мы входим в положение приседа. А саму логику приседаний мы пропишем в нашем компоненте. Так, давайте создадим функцию «Crouch». И здесь я наверное добавлю. Как бы это лучше сделать? Давайте мы создадим все-таки numeration. Movement type. И в этом movement type мы. Зададим Два положения Первое это дефолт, То есть когда персонаж стоит И второй это Crouch Либо же Мы можем сделать Это более функциональным И давайте наверное Active Activate то есть активация и деактивация выключения. Поскольку мы потом еще будем делать состояние лежа, и здесь нам тоже понадобится этот enumeration. Не только для приседа. Теперь в input мы подадим. не знаю как называть давайте из актив из актив так актив актив так я уже забыл момент type давайте мы type здесь у нас Movement. тип делаем switch и соответственно если мы активируем это мы берем character reference находим функцию crouch так куда бы нам это поставить и при деактивации мы берем функцию Uncrouch. Эти функции заготовленные в движке заранее, поэтому вот поэтому. Так. Crouch uncrouch. И теперь в нашем персонаже на кнопку левый control мы достанем наш компонент и достанем функцию Crouch и к примеру давайте мы сделаем когда мы нажимаем он приседает когда мы отжимаем он встает и теперь нам осталось в анимационном блупринте сделать следующее, так аним граф, base locomotion, М -м куда бы это вставить, base locomotion of movement, давайте вставим это. так нам нужна наша переменная крауч и нам нужна нода Blend, Blend Pos by bull, то есть по булевой переменной. И если наш коуч False, то соответственно мы проигрываем обычные состояния. Если же True то мы должны проиграть э, так base couch locomotion blend space наш э, в этом blend space мы выставим start position э, мы в прошлом уроке разбирали что к чему э, так и теперь нам нужны флот переменные мы выставляем Speed, мы выставляем Direction, и мы выставляем Start Position. Так. И что у нас по Blend Time? Давайте выставим э, на вход 0.3. На выход э, 0.5. И теперь, в принципе, мы можем проверить. Мы нажимаем Ctrl. У нас персонаж при, приседает. Единственное, что у нас... Повороты анимации еще не добавлены. Сейчас мы их добавим. Поэтому. И также добавим интерполяцию. Но наш персонаж ходит. Все нормально. Так. Давайте добавим интерполяцию. Так. Simple Interpolation. И мы выставляем 5. Так и теперь давайте сделаем повороты во первых в анимациях так маникен анимешн бейслакамошн так анимации терн так l90 так нам нужно убрать галочку с Enable Root Motion и поставить Force Root Look. Это для того, чтобы персонаж стоял на месте, но он не двигал за собой весь Эктор и камеру в том числе. Так, так, turn закрыли и теперь давайте также настроим это в анимациях поворота Крауч. Так, раз и 2 теперь э, вернемся в анимационный blueprint и здесь у нас есть логика поворотов и здесь в принципе все просто если crouch get мы делаем blend post by байбул и устанавливаем, соответственно, если false, то мы поворачиваем с помощью одной анимации. Если true, так, это у нас левая, мы поворачиваем с помощью другой анимации. Так, давайте скопируем это. И также право повороты. Save. Давайте посмотрим, что у нас получилось Мы присели, мы поворачиваем Наши ноги поворачивают Мы ходим, как мы можем заметить У нас даже видно ноги, все прекрасно Единственное, что как-то быстро двигается наш персонаж, по-моему. Поскольку нам нужно также указать в Charakter Moment давайте Crouch у нас здесь Speed, Crouch Speed 300 нам нужно указать 100, поскольку в Blend Space мы указывали нашу скорость 100. Так, давайте посмотрим. Так, видите, у нас здесь скорость 100, и, соответственно, персонажа в валк Speed Crouched мы должны также указать нашу скорость из Blend Space. Так, Play. Так, мы поворачиваем так, мы все поворачиваем так, и также теперь мы двигаемся медленно крадемся все прекрасно когда мы отжимаем соответственно у нас персонаж встает Так, и давайте проверим, если мы в состоянии приседания нажимаем Shift, да, у нас скорость не увеличится, все прекрасно. Наше приседание работает, на этом мы закончим наш урок, и в следующем уроке, я думаю, мы будем делать то, чтобы персонаж ложился. И полз по земле поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч